Всем привет, с вами Гранц. И сегодня я вам расскажу, как же сделать генератор материи, и что с ним нужно делать, и для чего он вообще. Вот такая конструкция. Здесь генератор. Любой этот творческий поставил. Здесь генератор жидкостной материи. Здесь реп реп репликатор, хранилище шаблонов, сканер. И для сканера надо кристалл памят. Потом берем провод подключаем оно начинает пикать тут идет прогресс этот прогресс можно усилить утиль или коробка утиль и он будет работать быстрее ну вот вот насколько намного потом это жидкость чтобы чтоб и шла репликатор нам надо жидкость не Вот. берем Жидкостный витаю кирате вставляем, ждем, пока закончится этот прогресс, и тут будут миллибакеты. Сканер, сканер нам нужен, чтобы делать и блоки. Чтобы делать блоки, вот все. Например, берем землю, вставляем сюда. У нас оно сканируется на кристалл памяти. Вот хранилище шаблонов нужно для репликатора. А чтобы сюда добавить шаблон нужен сканер и кристалл памяти. Вот, вот сделалось. Теперь тут один миллибакет жидкостной материи. Мы можем засунуть сюда улучшения, например, такие. Вот, например, скорость. Храните. Не знаю что ну короче вот сюда мы можем положить трансформатор и не нужна фигня или улучшенный выталкивать затягивать или улучшенный виталки затягивать выталкивать жидкости сюда можно то же самое только с ускорителем ускорителями этим тогда тут энергии будет куча миллион Сюда и сюда нельзя ничего засунуть. Как тебя скопировать? скопировать? Ладно, скопировать не получится. Я предлагаю вам добавить тут еще пару генераторов, потому что это очень затратная штука. Здесь очень много нужной энергии, чтобы сделать, например, что? Чтобы сделать например алмаз это еще какую-то которая вам наверное, надо и вы для чего-то это все-таки делаете теперь нужно ждать пока это подсканируется а тут наберется мили багеты да. Вот тут очень быстро идет, если очень много энергии. Вот столько энергии я посунул. Это вот так вот идет. Можно запитать кинетическим ветрогенератором, геотермальным, обычным, но это будет долго. Лучше всего использовать ядерный Потом я, может, как-то сниму, как и сделать ядерный реактор. Очень увлекательно делать ядерный реактор. Всем советую. Да. Потом мы ждем вы не ждали промотайте видео чуть-чуть вот. промотайте его пока что <свист> да. э, ладно уже не проматывайте я э дрожит -э. Ладно, перематывайте, я не нашел здесь ведра жидкостной материи. <смех> Сканируйся, давай с блок земли, чё ты так долго сканируешься? Корова, курица, овнюк. Вот оно сейчас досканируется, наконец-то. Вот оно нас досканировало, тут написано то-то то-то. 26 миллибаттов, чтобы сделать один блок. Засовываем сюда кристалл памяти, пустой или заполненный. Важно сохранить. Он теперь здесь, кристалл памяти. Потом засовываем его в хранитель шаблона, нажимаем вот эту кнопочку. Вот он здесь есть. Теперь можно забирать этот кристалл и делать еще что-то. Теперь можно выбрать его тут и начать делать. Это одиночный запуск, чтобы сделать один блок. А это чтобы много улока сделать. Можно еще э, не выталкивать, а там жидкостные трубы, предметные трубы, чтобы вот из этого куда-то в сундук залазило. Ну, так вот. Все понятно, да? Ну, я что-то не делаю. Короче, улучшения сюда засовывать не надо, то по не работает. Так. Ну, можно там пять штучек. Но немного. Вообще не надо Потому что он не работал только шо. Итак. Давай быстрее. Сейчас я возьму еще. Уйти Уйти. сырье начинает делать. Вот у нас сделался блок земли блок земли конечно ано не нужно но он теперь у нас есть можно его поставить выбросить посмотреть на круг а еще поставить лайк и подписаться на канал Ну всего всем пока. ну все всем пока